Добрый вечер и добро пожаловать сегодня вечером к Такеру Карлсону. Война, продолжающаяся на Украине, как бы вы на это не смотрели, полностью меняет мировой порядок и место Америки в нем. И на прошлой неделе до нас дошло, что неясно, как некоторые из людей, баллотирующихся на пост кандидата от республиканской партии, относятся к этой войне. Поэтому мы разослали анкету всем кандидатам. И что удивительно, почти все они ответили откровенно и подробно. И картина, которая вырисовывается перед кандидатами-республиканцами, баллотирующимися на пост президента Украины, немного шокирует. Это совсем не то, чего мы ожидали, и это совсем не то, что говорят республиканцы на капиталистском холме. Это еще одно доказательство того, что существует разрыв между республиканцами в Вашингтоне и всеми остальными. Мы получим это буквально через минуту. Мы задали каждому республиканцу, баллотирующемуся на пост президента в следующем году, очень простые вопросы о войне на Украине. Почти все они ответили нам удивительно, и их ответы замечательные и на самом деле довольно хороши. С Крис Кристи все еще жив и по-прежнему полон напыщенности, по-прежнему обладает спортивным характером. На самом деле, если уж на то пошло, Кристи, похоже, стал еще более ортодоксальным неоконом. Он призывает вооруженные силы США сражаться и выиграть войну как против России, так и против Китая одновременно. В противном случае, предупреждает он, Иран и Северная Корея могут захватить власть над миром. Именно в этом и заключается позиция кандидатов в президенты от Республиканской партии по Украине, но не верьте нам на слово. Прямо сейчас мы публикуем их ответы в неотредактированном виде в Твиттер. Мы надеемся, что вы взглянете на это. Мы надеемся, что вы прочтете их. Они интересны независимо от того, согласны вы с ними или нет. И еще раз спасибо всем, кто нашел время ответить таким вдумчивым образом. Мы задаем шесть вопросов. Является ли противостояние России и Украине жизненно важным стратегическим интересом для Америки? Какова наша цель в Украине и как мы узнаем, когда мы ее достигнем? Каков лимит денег и оружия, которое вы были бы готовы отправить Зеленскому? Были ли эффективны санкции США? И сталкиваются ли Соединенные Штаты с риском ядерства Войны с Россией. со стороны кабельного шоу было бы несколько самонадеянно посылать эти материалы, но никто другой в средствах массовой информации похоже не задавал таких вопросов. И мы подумали, что нам следует это сделать. До первого президентского праймерис осталось 10 месяцев. Избиратели должны знать позицию своих кандидатов по важным вопросам. И это в некотором смысле является самой большой проблемой. Поэтому сегодня вечером мы рады сообщить, что практически все, кого мы спрашивали, ответили на наши вопросы. Ники Хейли проигнорировала нас. Джон Болтон сказал, что он был слишком занят какими-то неопределенными делами, но большинство из нас все-таки связались с нами, и мы благодарны им за это. В целом ответы были очень интересными. Некоторые из них были настолько вдумчивыми и умными, что вселяют надежду в Республиканскую партию. За редким исключением их ответы совершенно не походили на заявления, которые вы каждый день видите от Митча Макниела и различных председателей Республиканских комитетов в Конгрессе. Республиканцы в Вашингтоне, как правило, являются убежденными не консерваторами по образцу Хиллари Клинтон. Но республиканцы, баллотирующиеся на пост президента в этом цикле, как правило, таковыми вовсе не являются. Это был сюрприз, освежающий сюрприз. Мы и понятия не имели об этом. Мы не знали, что и думать. Поэтому сегодня. Вечером мы опубликуем каждый полученный нами ответ в полном объеме в нашем твиттере в качестве публичного отчета о том, как кандидаты относятся к Украине. Мы надеемся, что вы ознакомитесь с ними. Но, во-первых, вот краткое изложение того, что мы получили. Итак, бывший президент Дональд Трамп, который на сегодняшний вечер является кандидатом в президенты от Республиканской партии, прислал длинный и действительно интересный ответ. Россия никогда бы не напала на Украину, если бы я был президентом, пишет он, ни малейшего шанса. Трамп говорит, что выступает против смены режима в России. Цитирую: Мы должны поддержать смену режима в Соединенных Штатах. Это гораздо важнее. Администрация Байдена это те, кто втянул нас в эту неразбериху. Трамп неоднократно ссылается на риск ядерной войны, который он описывает как абсолютно реальный. А затем призывает к достижению мира путем переговоров с Украиной при посредничестве Соединенных Штатов. Цитирую, обе стороны устали и готовы заключить сделку, пишет Трамп. Встреча должна начаться немедленно. У нас нет лишнего времени. Смерть и разрушение должны прекратиться прямо сейчас. Трамп говорит подобные вещи и предсказывает это уже пять лет, и он говорит это снова. Однако интересно то, что бывший вице-президент Трампа Майк Пенс, который также баллотировался на пост президента в этом году, выступает против своего старого босса почти по каждому пункту. Мы платим украинцам за борьбу с Россией, Пенс прав, так что нам самим не придется воевать с русскими. Пенс выступает за ужесточение санкций против Москвы. Он отвергает риск ядерной войны как, цитату, тактику запугивания со стороны Путина. А затем Пенс предполагает, что любой, кто не согласен с его взглядами на Украину, является нелояльным американцем. Цитирую, в республиканской партии нет места апологетам Путина. Майк Пенс не уточнил, о ком он говорит, и мы подозреваем, что это шоу относится к категории предательских. И тогда, возможно, самое достойное освещение в прессе ответ, который мы получили, был от губернатора Флориды Рона Десантиса. У Десантиса конечно. Конечно, хорошо известные взгляды на многие темы, но до сегодняшнего вечера никто не мог с точностью сказать, как он относится к войне в Украине, которая, возможно, является самой важной темой в мире. Теперь мы знаем, в чем дело. Десантис категорически против позиции, которую заняло большинство республиканцев в Вашингтоне в отношении Украины. Десантис не является консерватором. Кто бы мог подумать, цитирую, в то время как у США есть много жизненно важных национальных интересов, прав десантирования, обеспечение безопасности наших границ. Преодоление кризиса боеготовности в наших вооруженных силах, достижение энергетической безопасности и независимости, а также проверки экономической, культурной и военной мощи Коммунистической партии Китая, еще больше запутываясь в территориальном споре между Украиной и Россией не входит в их число. Без сомнения, пишет он, целью должен быть мир. США не должны оказывать помощь, которая может потребовать развертывания американских войск или позволить Украине участвовать в наступательных операциях за пределами своих границ. Поэтому вопрос о F-16 ракетах дальнего радиуса действия не должен обсуждать. Эти шаги могут привести к явному втягиванию Соединенных Штатов штатов в конфликт и приближению нас к горячей войне между двумя крупнейшими ядерными державами мира. Этот риск неприемлем. Десантис продолжает выступать против политики смены режима в Москве, которая очень популярна в Вашингтоне. И он указывает на то, что администрация Байдена создала альянс между Россией и Китаем, а это катастрофа для Соединенных Штатов. Цитирую, мы не можем отдавать приоритет вмешательству в эскалацию иностранной войны, а не защите нашей собственной родины. Тем более, что десятки тысяч американцев ежегодно умирают от наркотиков, контрабандно возимых через нашу открытую границу. И наши арсеналы оружия, критически важные для нашей собственной безопасности, быстро и Таким образом, позиция Десантиса прояснена. Тем временем, Виви Кромасвами, которого вы только что видели, и который несколько недель назад выдвинул свою кандидатуру на пост президента в этом шоу, ответил тем, что, по сути, было эссе. Оно было настолько аргументированным и резким, что, вероятно, должно было бы стать статьей в Wall Street Journal. Мы надеемся, что оно станет таковым. На самом деле мы не можем отдать здесь должного, но несколько коротких выдержек придадут вам колорит. Цитирую: Китай хочет, чтобы война на Украине длилась как можно дольше, чтобы истощить военный потенциал Запада перед вторжением на Тайвань. Это работает. Мы думаем, что кажемся сильнее Помогая Украине, но на самом деле становимся слабее по отношению к Китаю. Мы потратили 20 лет на то, чтобы запугивать людей в пещерах на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, и мало что можем сделать для этого. Мы должны ликвидировать людей, которые ежегодно становятся причиной гибели более 100 американцев, мексиканских наркокартелей. Если бы я был президентом прямо сейчас, я бы не ограничивал дальнейшее финансирование или поддержку Украины. Украина сейчас не входит в первую пятерку приоритетов американской внешней политики. И все же простой вопрос о том, эффективно ли расходуются деньги, которые мы потратили на войну, или, возможно, даже затягивается война, рассматривается как нелояльность. Как демократы, так и республиканцы обвиняют нас в том, что мы, цитирую, симпатизируем Путину. Вашингтонская университетская партия и оборонные подрядчики хотят, чтобы этот конфликт продолжался вечно. Ради мировой экономики и мира мы должны сделать все возможное, чтобы положить ему конец завтра. Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноем повторила некоторые из этих тезисов. Главной внешней угрозой Соединенным Штатам является коммунистический Китай, пишет она. А затем она добавила еще один момент, который вы редко слышите и недостаточно часто. Цитирую, Соединенные Штаты стали слишком сильно полагаться на финансовые санкции в качестве оружия сдерживания. Сейчас страны, которые ненавидят Америку, сознательно отходят от доллара США в качестве мировой резервной валюты. Санкции против Китая, Ирана и России укрепили российский рубль и позволили Китаю наладить торговлю в китайских деньгах, а не в долларах США. Это правда, доказуемая правда. И вы удивляетесь, почему так мало членов Конгресса, принявшего эти санкции, признают это. Губернатор Техаса Грег Эбботт, тем временем был не совсем таким смелым или точным, но по духу он, казалось, соглашался с большинством остальных кандидатов-республиканцев. Цитирую, внешняя политика президента Байдена в Украине отвлекла финансирование от основных потребностей Соединенных Штатов. Бросать деньги на Украину без какой-либо ответственности или цели — это явный провал. Конец цитаты. Еще раз повторяю, до сегодняшнего дня мы понятия не имели, что кандидаты так себя чувствуют, и мы рады, что они так думают. Сенатор Тим Скотт из Южной Каролины, кстати, прислал не заявление, а вместо этого стенограмму-хита, который он сделал на шоу Три Гоуди в выходные дни здесь на Фокс. В нем не так много подробностей, но Скотт действительно призвал цитировать, унижая достоинство российских военных. Он не объяснил, в чем может быть смысл этого. Но первый вечер прошло 15 лет с момента мирового финансового кризиса 2008 года, прошло много времени, но он никуда не делся. Его последствия по сути до сих пор определяют наш мир. Почему правительство США так глубоко увязло в долгах? Откуда на Уолл-стрит берется так много денег? Что именно они делают? Почему цены на жилье так высоки? Почему наши лидеры разжигают расовые конфликты? Почему так много американцев пришли к выводу, что их система сфальсифицирована? В любом случае ответы на эти вопросы одни и те же. Все это началось в 2008 году. Сейчас 2008 год и его последствия сложная история, но давайте просто подведем итог произошедшему в самых общих чертах. Крупные финансовые институты пошли на глупый риск и чуть не взорвали всю экономику США. Мы сразу поняли, что произошло и кто это сделал, но никто так и не был наказан. Виновные в этом безрассудные банкиры отделались легким испугом. То же самое сделали и политики, которые поощряли безрассудных банкиров к безрассудству. Никто не попал в тюрьму. Никто даже не был изгнан из отрасли. На самом деле некоторые нарушители даже получили свои премии в том году. Так что у нас случился экономический коллапс, но им это нисколько не повредило. Почему? Все просто. Правительство выручило банки. Это было спорное решение, но оно было принято обеими партиями. И в то время они говорили нам в двухпартийной манере, что спасают капитализм, но это было не так. На самом деле они переворачивали капитализм с ног на голову. То, что произошло дальше, очень просто. Уолл-стрит разрешили приватизировать свои доходы, но при этом обобществить свои риски. Это означало, что если дела пойдут хорошо, то финансисты разбогатеют фактически богаче, чем любая другая группа людей в истории человечества. Но если дела пойдут плохо правительство, вы броситесь их спасать. Это очень выгодная сделка. Но в течение более чем 10 лет очень немногие жаловались на такое соглашение, потому что все шло очень и очень хорошо. Уолл-стрит процветала. И корнем успеха Уолл-стрит, чтобы вам не говорили, были низкие процентные ставки, а не новые инновации, низкие процентные ставки. Низкие процентные ставки делают бычий рынок неизбежным. Поэтому в нормальной капиталистической экономике без искажений компании становятся ценными, более ценными, когда они производят больше товаров и услуг, которые люди хотят покупать. Но в экономике контролируемой денежно кредитные политикой Федеральной резервной системы, компании становятся ценными, когда процентные ставки снижаются. Таким образом, в течение 13 лет процентные ставки остаются близкими к нулю. Оглядываясь назад, теперь, когда все закончилось, я понимаю, что это было безумное поведение. Это были чрезвычайные меры, объявленные Федеральной резервной системой после 2008 года, но они так и не закончились. И поскольку они не прекращались в течение 13 лет, американская экономика была искажена до неузнаваемости слишком многочисленными способами, чтобы их можно было сосчитать. Рост венчурного капитала и прямых инвестиций привел к взрыву. То же самое произошло с криптовалютами, а также с ценами на активы, особенно недвижимость. В систему хлынул океан денег. И люди, которые платят половину вашей налоговой ставки, выиграли больше всего. Они начали покупать частные дома и летать частными самолетами. Но была также проблема, о которой вы мало слышали, низкие процентные ставки. Если процентные ставки находятся на нулевом уровне, как вы получаете ощутимую отдачу от своих денег? Это была проблема, с которой сталкивался практически каждый инвестор на протяжении более 10 лет, в том числе и банки. В какой-то момент, у инвесторов возникло искушение делать очень рискованные ставки. Если они хотели получить прибыль, они должны были это сделать. Как говорят на Уолл-стрит Тина, выбора нет. Одной из рискованных ставок, которую сделали банки, было приобретение долгосрочных казначейских облигаций правительства США в качестве суррогата наличных денег. Хотя, конечно, облигации это не наличные деньги. Они отличаются от наличных денег, как мы сейчас узнаем. Но это прекрасно работало до тех пор, пока процентные ставки оставались низкими. Но как только процентные ставки повысились в ответ на инфляцию, а это очевидно, что они всегда собирались делать. Ничто не дл вечно, в том числе нулевые процентные ставки. Как только это произошло, эти облигации стоили меньше, чем банки заплатили за них. И поэтому банки начали терпеть крах. Вы видите это прямо сейчас. Вы также видите, как открылся для всех другой эффект 13-летнего искусственного процветания управляемого ФРС. А именно множество глупых легкомысленных людей, стоящих у власти. Они похожи на людей, унаследовавших деньги по наследству. Они думают, что заслужили это, но на самом деле это не так. Потому что когда деньги свободны от ФРС, вам не нужно быть серьезным человеком, чтобы разбогатеть. Вы можете делать все, что захотите, потому что это не повлечет за собой никаких последствий. Вы можете разместить логотип и балл на своем веб-сайте. Вы можете потратить средства инвесторов на лыжные уикенды по расширению прав и возможностей женщин в Тахо. Когда процентные ставки равны нулю, вы можете делать все, что угодно, потому что зарабатывать деньги легко. Каждый человек гений. Любой может это сделать. И, к сожалению, многие очень глупые люди действительно это сделали. В пятницу, как вы знаете, банк Силиконовой долины ЭВБ обанкротился. Это стало вторым по величине банковским крахом в американской истории. Затем, в воскресенье власти захватили банк Сигначе в Нью-Йорке. Это стало третьим по величине банковским крахом в американской истории. Затем сегодня вскоре после открытия рынков, торги в нескольких региональных банках пришлось приостановить. Акции Western Alliance упали почти на 80%. Первая республика, которую конечно же Джим Крамер одобрил несколько дней назад в эфире CNBC. Этот показатель снизился почти на 70%. Джиму Крамеру всегда рады прийти на это шоу в развлекательных целях. Падение цен на Западе составило 50%, в Америке 40% и так далее. Таким образом, возникла паника которая конечно же отразилась на рынках и пострадали не только региональные банки сегодня утром какое-то время вы даже не могли торговать акциями чарльза шваба достопочтенного чарльза шваба акции которого упали на 25 процентов и сработал автоматический выключатель это плохо на самом деле такого рода паника может быстро перерасти в катастрофу поэтому находясь на грани катастрофы вам нужно одно сильное компетентное руководство но у нас этого нет у нас есть джо байден сегодня он вышел на трибуну и объявил о выделении финансов я хочу вкратце рассказать о том, что происходит в банке Силиконовой долины и Сигначи Банк. Сегодня, благодаря быстрым действиям моей администрации за последние несколько дней, американцы могут быть уверены в том, что банковская система находится в безопасности. Ваши депозиты будут там, когда они вам понадобятся. Малые предприятия по всей стране открывают депозитные счета, чтобы эти банки могли вздохнуть с облегчением, зная, что они смогут платить своим работникам и оплачивать свои счета. Хорошо. Таким образом, деньги, которые администрация Байдена использует для этой финансовой помощи, по-видимому, поступают от ВДИК. Так что федералы позаботятся об этом. Не беспокойтесь о деталях. Все в полном порядке. Подождите, притормозите, приятель. Как это произошло? Можем ли мы получить объяснение этому? Разве у нас нет регулирующих органов? И как же эти регулирующие органы, поскольку мы вполне уверены, что они существуют и получают большие зарплаты? Как они упустили тот факт, что ИВБ был неплатежеспособен, по-видимому, в течение нескольких месяцев, а не каким-то сложным способом дефолтного свопа вам придется потратить пять слов на то чтобы понять но по-настоящему простым способом который легко понять их обязательства были больше чем их активы все очень просто как же это никто не заметил Людям платили за то, чтобы они это заметили. Джо Байден, к сожалению, не ответил ни на один из этих вопросов. Он просто побежал к двери. Спасибо вам. Да благословит вас Бог. И да защитит Бог наши войска. До встречи в Калифорнии. Господин президент, что вы знаете прямо сейчас о том, почему это произошло? И можете ли вы заверить американцев, что волнового эффекта не будет? Ожидаете ли вы, что другие банки обанкротятся, господин президент? Должны ли все вкладчики быть защищены во всех банках? Хорошо. Спасибо всем вам. Хорошо. Знаем ли мы, почему это происходит? Пытаюсь понять, как управлять. С дверной ручкой. Что нам известно, так это то, что администрация Байдена поддерживает эти депозиты. Хорошо, но это еще не конец истории. В некотором смысле это только начало. Итак, вот та часть, где вы делаете паузу и задаете себе вопрос, над которым, похоже, сейчас задумываются слишком немногие. Они делают это. Что они собираются получить взамен? Что-то наверняка есть. Помните, что после 2008 года администрация Обамы, возглавляемая Эриком Холдером, вмешалась и ввела стандарты прозрачности, разнообразия, справедливости и инклюзивности для всего финансового сектора. И это одна из главных причин, по которой наши крупные банки становятся все более некомпетентными, а также одна из причин, по которой американцы так сильно разделены по расовому признаку. Идеологи используют программу спасения банков в 2008 году, чтобы уничтожить американскую меритократию. Это большой шаг, который по большей части не признается, но мы живем с его последствиями. Поэтому вы должны спросить, себя. Что они собираются делать на этот раз? Мы знаем, что скоро увидим консолидацию банков, крупные банки пожирают маленькие банки, а это означает меньшую конкуренцию. Большая консолидация означает больший государственный контроль. Так что же они собираются делать с этим контролем? При прочих равных условиях, если люди не начнут поднимать много шума и оказывать ужасное давление, это будет означать цифровую валюту, валюту, которую контролируют политики. Подпишитесь на приложение CBD, чтобы получать талоны на питание. Вы думаете, этого не произойдет? Конечно же, это произойдет. Они хотели бы, чтобы это произошло в любом случае. Мы не утверждаем здесь о заговоре, но мы заметили, что дела четырех крупнейших банков, Велсфарго, of оф Америка, Джпморган Чейз, идут хорошо. И мы также замечаем, что Белый дом, похоже, может быть мы просто слишком много вникаем в это, пытается спровоцировать наезды на региональные банки. Похоже, они пытаются лишить вас доверия к этим банкам. Вот Карин Жан-Пьер, секретарь Белого дома, которую никогда не обвиняли в том, что у нее есть оригинальная мысль, но она является вместилищем для чужих планов. Вот она здесь в пятницу, когда ЭВБ рушилась. Сейчас она ни слова не говорит ни об основах рынка, ни о безопасности ваших денег в банках. Вместо этого она говорит об одной вещи, которая для нее важна, а именно о расовой принадлежности людей, отвечающих за нашу финансовую систему. Смотрите внимательно. Я действительно хочу воспользоваться моментом, чтобы отметить исторический характер момента, который вы сейчас видите перед собой. Мы все трое занимаем историческое первое место в своих ролях. Первая чернокожая женщина, занимающая пост председателя CAA, директора OMB, пресс-секретаря Белого дома. Прямо перед вами первая чернокожая женщина, исполняющая все эти три важные ключевые роли в администрации. У этих людей отсутствует всякое самосознание, как будто это кого-то должно волновать. Почему нас это должно волновать? Есть ли какие-то причины для беспокойства? И кстати, своей глупостью и явной некомпетентностью вы дискредитируете все, что продвигаете. Вам следует иметь это в виду. Но в целом, если вы хотите, чтобы люди были менее уверены в региональных банках и банковской системе в целом, если вы хотите, возможно, спровоцировать набег на банки, вы могли бы говорить так, «О, мы все принадлежим к определенной расовой группе». Какое это имеет отношение к тому, что, Достаточно ли у банков, наличных в резерве, чтобы покрыть свои балансы? Итак, мы точно знаем, что демократическая партия, администрация Байдена, рассматривает этот кризис как средство расширения своего контроля. И мы знаем это, потому что в ходе недавнего телефонного разговора с представителями ФРС, Министерства финансов и других финансовых регуляторов с членами Конгресса, сенатор Марк Келли из Аризоны спросил, существует ли программа по цензуре сообщений в социальных сетях, которая может привести к общенациональной проверке банков. Именно так считает конгрессмен Томас Месси. Майкл Шелленберг сегодня является отличным специалистом по этому вопросу. Месси был на связи. Так что подумайте об этом минутку. У вас есть депозит в региональном банке, на котором хранятся тонны долгосрочных казначейских облигаций, которые стоят намного меньше, чем когда банк их покупал. Это означает, что банк находится в зоне риска. Это означает, что ваши деньги находятся в зоне риска. Но сенатор Марк Элли Штаты Аризона не хочет, чтобы вы знали об этом. Почему бы им не хотеть, чтобы вы знали об этом? Это довольно интересно. Такого рода цензура действительно может раздавить людей. Поэтому мы должны задать очевидный вопрос, насколько мы близки к какой-то катастрофе и в какой степени ответственные люди способствуют этому. Чтобы ответить на эти вопросы, присоединяйтесь к нам. Он баллотируется в президенты. Он также давний финансист, венчурный инвестор, хорошо знает отрасли и присоединяется к нам сегодня вечером. Большое вам спасибо, что пришли. Я знаю, что это сложные вопросы, но просто оцените, если хотите, как большинство людей восприняли новость о том, что правительство спасает банк, в котором 95% депозитов составляли более 250 долларов, депозиты, размещенные там людьми, которые платят половину налоговой ставки, которую вы делаете, потому что они извлекают выгоду из лазейки с фиксированным процентом. Это действительно выглядит немного подтасованным. Я просто выкидываю это из головы. О, это абсолютно подтасовано, Такер. В этой стране действует система двух правил. Есть правило для любимого класса, а затем правила для всех остальных. Правило для всех остальных — максимум 250 долларов с нуля. Но на самом деле это была помощь самой Кремниевой долине. Технологические стартапы, которые принимали катастрофические финансовые решения в отношении банков, сделали то же самое, что и в случае с Банком Кремниевой долины. Но что говорит федеральное правительство? Не беспокойтесь об этом, мы придем и спасем вас. Даже такие компании, как Рока, у которых было ошеломляющее состояние более 480 миллионов долларов, это бессовестно. И все же мы говорим, все в порядке, вы можете продолжать принимать эти катастрофические решения. Так вот, атакер, логика такова, и на самом деле у многих из этих венчурных капиталистов, которые инвестировали в эти компании, был извращенный стимул разжигать страх и создавать условия для банкротства банка, потому что чем больше вероятность банкротства банка, тем больше вероятность того, что они получат помощь для этих технологических стартапов на в воскресенье вечером. Так что хвала им за то, что они хорошо сыграли в клановый капитализм. Именно это они и сделали. Но если вдуматься, то у вас была действительно хорошая мысль. Я не могу придумать более катастрофического способа поколебать доверие, чем созвать экстренное собрание в воскресенье вечером и сказать «Вот банк, о котором мы вам долгое время говорили, что он не имеет системного значения, который сам утверждал, что он не имеет системного значения». Но теперь мы собираемся использовать обозначение том, чтобы назвать системно важным оказание помощи своим вкладчикам. Так что на самом деле я думаю, что это игра, которая идет по нисходящей. Точно так же, как Эск вышла из финансового кризиса 2008 года, цифровые валюты Центрального банка — это то, что выйдет из следующего кризиса. И я думаю, что это то, в чем каждый республиканец, честно говоря, каждый американец должен четко понимать мы должны сказать что это абсолютно не относится к тому уровню оценки социальной кредитоспособности который может возникнуть в результате этого и попомните мои слова это касается и вас тоже скорее всего именно к этому все идет в долгосрочной перспективе это приведет к катастрофе и так очень быстро как скоро люди начнут спрашивать хорошо эти долгосрочные казначейские облигации теперь когда процентные ставки повысились стоят меньше чем мы думали у кого еще есть огромные резервы я имею в виду саму фрс и какие другие банки считают их эквивалентами денежных средств например насколько нам следует нервничать послушайте я думаю, что за долгие годы катания на лыжах по искусственному снегу приходится расплачиваться множеством грехов. Сейчас снегоуборочная машина выключена. Теперь на поверхность начинают всплывать реальные доказательства. Еще одна вещь, которую я вам скажу, даже в минувшие выходные мне звонили представители элиты Кремниевой долины и говорили, что знаете что, я собирался вас поддержать. Люди из класса миллиардеров, как бы то ни было, но если вы будете говорить об этом открыто, я потеряю донорскую поддержку. Я считаю, что сейчас самый подходящий момент для массового восстания. Вот почему, послушайте, я сам вложил в эту компанию восьмизначные суммы, но это должно быть массовое восстание снизу вверх. Датком вак 2024, давайте начнем массовое восстание вместо того, чтобы на самом деле придерживаться односторонней повестки дня в Силиконовой долине. Я бы сказал, что это как раз то, что провоцирует восстание. Вивик, большое вам спасибо. Спасибо, что присоединились к нам сегодня вечером. Спасибо вам. Брайан Брюнберг, ведущий программы Fox Business, шоу «Большие деньги», и мы благодарны ему за то, что он присоединился к нам сегодня вечером. Брайан, большое спасибо, что пришли. На ФРС оказывается огромное давление. Я знаю, что завтра будет опубликован индекс потребительских цен. В конце месяца состоится заседание ФРС, на котором они собираются сообщить нам, будут ли они повышать ставки или нет. На меня оказывалось сильное давление, чтобы я не повышал ставки, но в целом мне кажется, что возможно все это побочные продукты 13-летних нулевых процентных ставок. Но что я могу знать? Да, музыка в какой-то момент должна закончиться, Такер. Именно это сейчас и происходит. Посмотрите на то, что происходит с банком ЭВБ, это называется усугублением некомпетентности. Хорошо? У нас была некомпетентная денежно-кредитная политика. ФРС долгое время плохо управляла ситуацией. Это повлияло на ЭВП, который, по-видимому, не знал, как управлять своими рисками. Это усугубило проблему. Теперь у вас есть вкладчики, которые думали, что не смогут вывести свои деньги до тех пор, пока правительство не скажет «нет, мы вмешаемся и поможем вам». Но причина, по которой они были так рады это сделать, Такер, заключается в том, что это централизует власть. Правительство в результате всего этого получило больший контроль над банками. Никто не радуется этому больше, чем Элизабет Уоррен и Берни Сандерс, потому что у них появился еще один рычаг контроля над тем, что происходит в экономике. Таков конечный результат всего этого. И я благодарю вас за то, что вы это сказали. Это люди, занимающиеся политикой. Они мыслят политическими категориями. Они, конечно, не экономисты. Они не могли бы управлять своим собственным текущим счетом. Они мыслят с точки зрения власти. И поэтому, когда они бросаются спасать что-то, это означает, что теперь они эффективно контролируют это правильно. Они не продают, они покупают. Мы все попадаем в одну и ту же систему, не так ли? И поэтому люди смотрят на это и говорят, что все правительство сегодня спасло положение. Нет, они этого не сделали. Они просто немного успокоили ситуацию, чтобы все могли успокоиться, а тем временем они создают совершенно другую финансовую систему, которая в большей степени контролируется людьми, которые все это испортили в первую очередь. Джей Пауэрл, Джанет Йеллен сегодня получили больше власти, чем вчера, Такер. Если предполагается, что это должно заставить нас чувствовать себя хорошо, то мы измеряем все по неправильным меркам. Чувак, разве это так красиво сказано? Спасибо вам за это. Брайан Брюнберг, Fox Business. Большое спасибо. Рад вас видеть. Очевидно, что величайшей историей администрации Байдена была бы история чиновника Джо Байдена по недвоичным ядерным отходам Сэма Бринтона, крадущего багаж из пункта выдачи багажа в аэропортах, чтобы накормить свой странный фетиш. Так вот, мы нашли одну из его жертв, танзанийского модельера, который утверждает, что Бринтон украл и носил ее платье, а затем выложил фотографии, которые она нашла в интернете. Невероятно. Она присоединяется к нам следующей. Плюс кандидаты в президенты от республиканской партии рассказывают о своей позиции по поводу войны на Украине. Это совсем не то, о чем мы думали. Это еще впереди. Сейчас только март. Мы собираемся пойти дальше и просто объявить эту историю лучшей историей года. Итак, мы рассказали вам об одном танзанийском модельере, который смотрит репортаж Fox News с Сэмё Бринтоне. Это должно быть эксперт Джо Байдена по небинарным переодеваниям, специалист по ядерным отходам, который украл багаж с каруселей в качестве части своего фетиша. Так вот этот дизайнер заметил, что на Сэм Бринтон был надет один из ее адресов. И мы подумали, как здорово было бы разыскать этого танзанийского дизайнера, чтобы рассказать ее историю. И мы это сделали. Сейчас она присоединяется к нам вместе со своим мужем на сцене. Азия, большое вам спасибо. Спасибо вам. Азия, не могли бы вы рассказать нам, что произошло? Как вы заметили, что это был ваш адрес? Бесмило. Спасибо, что пригласили меня на ваше шоу. Меня зовут Аси Ярус Хамсин, танзанийский модельер из Хьюстона, штат Техас. В феврале 2018 года я прилетела обратно из Танзании со своей коллекцией Reading Red Fashion Show 2018, которая является моей ежегодной платформой. Меня пригласили в Вашингтон, округ Колумбия, на мероприятие Кенийской общины, которая действительно поддерживает мою работу, чтобы продемонстрировать мои проекты. Я вылетела из Хьюстона в Вашингтон, округ Колумбия, 9 марта 2018 года. Когда я прибыла в этом году, один из моих банков пропал. Я подала заявление в офис Дельта в Дей и написала заявление в полицию в аэропорту Диэй, но моя сумка не была найдена. В декабре 2022 года мы увидели в Fox News сообщение о проблеме с багажом Сэма Бринтона и увидели дизайн моего клиента, созданный Сэмом Бринтоном, который был в пропавшей сумке в 2018 году. О боже мой, я была в шоке более 40 лет. Я упорно трудилась над своей работой. Это очень мучительно. Затем я подала еще одно заявление в полицию Хьюстона. Они сказали мне дождаться расследования. В январе мне кто-то позвонил, представился и сказал, что работает над моим вопросом. Но все равно сегодня у меня ничего не было. Я спрашивала себя, как этот человек получил мой заказной дизайн, ведь он единственный в своем роде. И я ношу его без страха и выставляю на показ на публике. Я не обвиняю его в том, что он вор, но здесь нужно ответить на один вопрос. Что я могу сказать на данный момент? Несмотря на все усилия, время страдания, я подвела своих людей, не присутствовала на шоу. Сейчас мне нужна справедливость. И я верю, что справедливость есть. Я тоже в это верю. Он обращался к вам, человек, который явно украл ваш багаж, Сэм Бринтон. Звонил ли он вам или вернул эти платья? Нет. Могу я задать вопрос вашему мужу? Итак, вот этот титулованный маленький мерзавец, являющийся федеральным чиновником, крадет одежду вашей жены. Какова ваша реакция на это? И что бы вы сказали Сэму Бринтону, если бы могли? Единственное, что я могу сказать, это то, что я занимаюсь живописью. И я переживал трудности, знаете ли, хотел бы попытаться успокоить ее, потому что это ее страсть. Она занималась этим 40 лет. И вдруг кто-то носится повсюду с вашим дизайном, произведением искусства, это причиняет боль. И она спросила меня, «Знаете, как я уже сказал?» Ну, вы пробовали все, что пытались. Вы знаете, например, если есть справедливость, дайте ему слышать о вас. Вы знаете, может ли кто-нибудь вмешаться и попытаться помочь. Потому что без помощи, вы знаете, и эта штука, вы знаете, как мне кажется, люди думают, что это больше похоже на политику, а это не так. Вы не можете сказать, что зеленый цвет — это черный, а черный — это желтый. Черный — это черный цвет. Вы знаете правду. Если хотите быть правдивым, скажите, что вы знаете. Да. Так и есть. Мы думаем, мы думаем, что вы знаете. Мы благодарим вас за то, что вы пришли на ваше шоу, и вы знаете, может быть, кто-нибудь снаружи может это услышать. Я надеюсь на это. Это ее заявление. И я надеюсь, что этот человек получит немного справедливости, честно говоря, потому что он не попадет в эту страну. Поэтому я очень благодарен вам обоим за то, что вы пришли, и я сожалею о том, через что вам пришлось пройти, и я надеюсь, что вам обоим будет выплачена компенсация. Большое вам спасибо. Большое вам спасибо. Большое вам спасибо. Но мы просим кого-нибудь там помочь, если вы можете. Да. Что дальше? Почти все так и сделали, и мы благодарны вам за это. Таким образом, чем дольше продолжается эта ужасающая администрация в Вашингтоне, тем более наглыми становятся иностранные граждане, незаконно вторгающиеся в нашу страну. В эти выходные крупная группа преступников попыталась силой проникнуть в Соединенные Штаты. У Билла Милугина из Fox есть видео, которое поразит вас до глубины души. Билл Милугин сейчас присоединяется к нам. Привет, Билл. Такер, добрый вечер. Из-за этого инцидента фактически на несколько часов был закрыт крупный визной порт в городе Эль-Паса, и проблема не разрешалась до тех пор, пока не появились мексиканские военные. Так что мы сразу перейдем к этому видео. Взгляните на него. Эксклюзивное видео Fox News, показывающее моменты, когда этот пик первого числа начался в Сюдат-Хуаресе. Вы увидите, как сотни и сотни мигрантов протискиваются мимо мексиканских пограничников и вбегают на мост Паса-дель-Норте, ведущий в Эль-Паса. Эти мигранты начинают бежать в сторону Соединенных Штатов, думая, что они просто перебежат через этот мост и попадут в Соединенные Штаты, но у них ничего не вышло. Нам сказали, что в основном это были венесуэльские мигранты. В центре этого моста их встретила полиция, которая фактически организовала линию перестрелки в виде баррикады. Они использовали физические барьеры, колючую проволоку и десятки офицеров специального реагирования, одетых в средства борьбы с толпой и спецсредства. И они смогли эффективно отразить нападение этих мигрантов и помешать им попасть в США. Противостояние, если хотите, длилось несколько часов посреди этого моста, перед мексиканскими военными появился в качестве подкрепления. У нас есть фрагмент этого видео. Взгляните вот на этот второй фрагмент видео. Замечательная сцена, Такер. Вы не каждый день увидите, как это происходит в порту въезда в США или Мексику, но несколько шеренг мексиканских солдат охраняют мексиканскую сторону моста. Затем камера повернется по кругу, и вы увидите, что у США была очень мощная реакция в середине этого моста. Опять же, линия перестрелки, баррикады, рельсы Кобразной образной формы, Колючая проволока и десятки офицеров ЦБП, одетых в средства борьбы с толпой и спецсредства Для отпора этим мигрантам, когда они вчера пытались ворваться в Соединенные Штаты А вернувшись сюда в прямом эфире, CBS сообщает телеканалу Fox News, что им действительно пришлось перекрыть еще два моста в эль и забаррикадировать эти мосты Потому что они видели, как мигранты тоже собираются на этих мостах, Такер Похоже, мигранты собирались вместе, чтобы попытаться прорваться к другим мостам Однако в конечном итоге этого не произошло Мы вышлем его вам обратно Это почти невероятно Билл Малужан, как всегда, единственный человек, который освещает это дело. Мы вам очень благодарны. Спасибо вам. Спасибо. Итак, юридическая школа Стэнфорда это супер-супер впечатляюще. И когда Дилан поступит, вы очевидно собираетесь устроить вечеринку, но действительно ли это впечатляет? Как это выглядит внутри юридической школы Стэнфорда? На самом деле это совсем не впечатляет. Это похоже на полную деградацию и сумасшествие. Недавно меня посетил федеральный судья. Мы кричали, и нас пришлось выпроводить из кампуса, когда мы пытались произнести речь. Далее у нас есть подробные сведения об этом замечательном-замечательном моменте. Самое время для этого. Итак, на днях мы размышляли о том, кто же из наших любимых гостей. Одна из наших неизменных фавориток, курица Тара Салхайм. Она была у нас в гостях много раз, поэтому мы решили, почему бы сегодня не пригласить ее на часовую беседу о Такере Карлсоне. И мы так рады, что сделали это, потому что она оказалась очень крутым человеком. Мы поговорили с ней не только о цыплятах, но и о целой куче вещей, в том числе об алкоголе и о том, почему она его не пьет и так далее. Вот часть разговора. В мире, где все пьют небрежно, почему бы вам не выпить? Я просто не вижу в этом ничего хорошего. Это дорого стоит, это вредно для вашего организма. Многие люди принимают неверные решения, когда пьют, и я такая, только не сегодня сатана. Я не буду этого делать, я не собираюсь идти по этому пути. Поэтому я избегала этого, и, честно говоря, у меня это получилось. У нас все получается. На самом деле так оно и есть, у нас все получается. Я полностью согласен. Мне это не нужно, мне это не нужно. Оказывалось ли когда-нибудь социальное давление на вас? Люди всегда будут спрашивать меня, о, почему вы не пьете? а я отвечу, о, по личным причинам, и я такая, о, вы мормон, и я такая, нет, я не мормонка, они такие, увы, выздоровевший алкоголик, а я такая, нет, я просто не хочу этого делать. Это немного не по теме для политического шоу. Мы признаем это с самого начала, но курица леди великолепна, и мы действительно рады взять у нее интервью, и мы думаем, что вам будет приятно посмотреть это интервью. Телеканал Fox Nation завтра в 7 утра. Так как же ова это поступить в один из самых престижных университетов Америки. Эта история расскажет вам о многом. Кайл Дункан – федеральный апелляционный судья. Он федеральный судья пятого округа. На прошлой неделе Федеральное общество юридической школы Стэнфорда пригласило судью Дункана выступить с речью. Но когда судья попытался заговорить, студенты начали приставать к нему, очевидно потому, что он верит в биологию. Затем вместо того, чтобы успокоить толпу, появилась некто, назвавшая себя деканом факультета разнообразия, одним из самых тупых людей, которых мы когда-либо видели на камеру. Некто по имени Тиран Стейнбах, и начал Читать Федеральному суде лекцию о вреде, который он причинил, не соглашаясь с ней. Смотрите. Вы пригласили меня выступить здесь, а меня безостановочно преследуют. И я просто прошу администратора поставить свою подпись. Вот и все. Вы устраиваете настоящее шоу. Я хотела бы выразить вам свое уважение. Женщины, и многим присутствующим здесь людям ваша работа причинила вред. Причинила вред. Стоит ли она той боли, которую это причинило? Это и есть то разделение, которое причинило нам вред? Вы хотите сказать что-то настолько невероятно важное о Твиттере, оружии и ковиде? Что это стоит того, чтобы оказать такое влияние на разделение этих людей? Я смотрю в окно и говорю, что рада, что это происходит здесь. Эта женщина — живая метафора всего посредственного глупого и сталинистского в американском обществе. Федеральным маршалам пришлось сопровождать судью из здания. Там был Тим Розенбергер. Он президент Стэнфордского федералистского общества. Он присоединяется к нам сегодня вечером. Тим, большое спасибо, что пришли. Этот декан по разнообразию. Может быть, вы не хотите соглашаться со мной, потому что у вас будут неприятности, но я никогда в жизни не видел ничего подобного. Студенты аплодировали ей. Кто-нибудь сказал, кто вы, и пожалуйста, уходите? Спасибо, что пригласили меня, Такер. Ни у кого не хватило смелости сказать, кто вы, и, пожалуйста, уходите. И я предполагаю, что вы этого не видели, потому что вы не учились в колледже уже пару лет. Но именно так происходит каждый день, не только в Стэнфорде, но и во многих наших университетах. Но я имею в виду, что это юридическая школа Стэнфорда. Это одна из лучших школ в мире. А тот декан, который был таким, показался мне едва ли грамотным. И насколько я мог судить по записи, она не привела ни одного конкретного примера того, что ее оскорбило в решениях судей. Это была просто серия наклеек на бампер. Я что-то пропустил? Я не думаю, что вы что-то пропустили. Я думаю, что многие из нас, кто очень усердно трудился, чтобы попасть в Сенфорд, прямо сейчас чувствуют себя неудачниками. Но когда вы приезжаете сюда, вы испытываете это на себе, вы как бы видите, что вокруг толпа, и от вас ожидают, что вы будете думать именно так. Вы могли подумать, что юридическая школа предназначена для того, чтобы научить вас спорить с людьми и приводить аргументы. Но на самом деле оказывается, что она должна научить вас мыслить совершенно определенным образом, придерживаться определенного набора убеждений. И если вы не хотите этого делать, тогда, может быть, эти элитные школы не для вас. Да, я имею в виду, что у них были марксисты. Я учился в довольно посредственном колледже, но там преподавали марксизм. Но, по крайней мере, они казались умными и могли привести аргументы. Много ли в Стэнфорде таких людей, как леди декан факультета разнообразия? Я не думаю, что у вас есть большой стимул приводить веские аргументы. Если вы будете придерживаться линии партии, то будете вознаграждены. И я думаю, что именно это увидел этот декан. В ее избирательном округе самые сумасшедшие, самые громкие и чокнутые студенты. Так что до тех пор, пока этот студент счастлив, счастлива и школа. Нет никаких причин бросать вызов, нет никаких причин сопротивляться. Это так красиво сказано. Очень быстро. Сказал ли вам кто-нибудь наедине, что я шокирован и испытываю отвращение к происходящему? Один профессор Джо Бэнкман написал мне по электронной почте, и я думаю, что он не против того, чтобы об этом стало известно. И наш консультант, очевидно, поддержал меня. Но в юридическом в школе больше никого нет. Есть несколько человек из других частей кампуса, но широкой поддержки не было. И похоже, все сошлись во мнении, что в принципе это было нормально. Именно так мы и собираемся вести бизнес. Это так позорно, так шокирующе. И мне так жаль вас, что вы живете в самом центре всего этого. Желаю вам удачи, Тим Розенбергер, храбрый человек. Большое вам спасибо! Большое спасибо!